Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу, как легко заработать TRX на одном только телефоне и посмотреть, как это работает. Сегодня мы поговорим об одном из ведущих майнинговых проектов под названием TRX585, отметим его особенности и преимущества, а также поговорим о способе заработка. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. TRX585 – это децентрализованное агентство по управлению криптовалютными активами и современный инвестиционный проект, построенный на предоставление Майнинга. Таким образом, протокол TRX-585 технически решает типичные проблемы традиционных фондов, делая возможным децентрализованное управление активами на блокчейне. Для того, чтобы начать получать стабильный пассивный доход, необходимо научиться правильно взаимодействовать с платформой. В этом видео я попытаюсь дать вам руководство использования TRX-585 и показать, как с ним обращаться. Начинаем с регистрации. Чтобы зарегистрировать свою учетную запись, перейдите по ссылке, которую я оставила для вас в описании не под видео далее необходимо ввести все запрашиваемые данные а именно номер мобильного телефона логин пароль а также код безопасности после проверки введенных данных нажимаем кнопку зарегистрироваться процесс регистрации занимает не больше двух минут и сразу же предоставляет доступ к основному меню платформы при входе на платформу нас встречает информационное окно которое показывает всю актуальную информацию о ТРКС 585 там невероятно широкий функционал поэтому попробуйте сами здесь вы можете ознакомиться с основной информацией о проекте, а также отследить актуальные события. Теперь предлагаю вам подробно рассмотреть процесс пополнения счета. Для пополнения средств мы будем использовать Трон TronLink. Как вы можете заметить, работать мы будем с суммой в 20рx. Выбираем необходимый депозит, у нас это 20, и копируем отображенный адрес. Далее вносим его и выбираем необходимую сумму для пополнения. Далее проверяем все введенные данные и завершаем транзакцию. Процесс пополнения счета не займет у вас много времени. Все достаточно просто. Просто, понятно и не вызовет у вас дополнительных вопросов. После пополнения вы можете использовать все возможности данной платформы и начать зарабатывать ежедневно. Ну вот, теперь мы имеем полностью активный аккаунт и можем использовать все возможности данного проекта. У каждого участника есть только один шанс поучаствовать в высокодоходном заработке. Не упустите его. Условия вывода средств очень простые и не займут у вас много времени. Для того чтобы вывести средства со счета, необходимо совершить следующие действия. Переходим к раздел и вводим все необходимые данные проверьте правильность своего адреса и пароля безопасности подтвердите транзакцию убедитесь что все сделали правильно это позволит вам не беспокоиться о своих средствах и получить их более того вы можете пригласить своих друзей, присоединиться к данному проекту и получить за это неплохой бонус. Воспользуйтесь своей ссылкой-приглашением, которая находится в вашем профиле и поделитесь с ней со своими знакомыми. После успешной регистрации вы будете получать прибыль от их пополнений. Например, вы будете получать щедрые вознаграждения за рекомендации по пополнению счета. Каждый раз, когда вы пополняете первый уровень, вы получаете комиссию в размере 13%. Вы можете получить комиссию в размере 5% за каждый уровень вашего друга в Уровня. И 3% за каждый раз, когда ваш друг третьего уровня пополняет счет. Комиссия может быть снята немедленно или через неопределенный срок. Увеличьте свой базовый счет с 5 TRX до 40 тысяч TRX и выводите 4% ежедневно. Добавьте свой базовый счет с 40 тысяч 1 TRX до 200 тысяч TRX и выводите 5% в день. Увеличьте свой базовый счет с 200 тысяч 1 TRX до 500 тысяч TRX и выводите 7% ежедневно. Ежедневно. При увеличении базового счета с 500 и 1 TRX до 1 миллиона TRX, вы можете снимать 9% в день. Далее, начиная с 1 миллиона 1 TRX до 9 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 TRX, вы можете выводить 12% в день. Чем выше депозит, тем выше ваша доходность. Она является долгосрочным стабильным доходом. Также вы сможете получать ежедневные бонусы за вход. Просто заходите на платформу регулярно и точно не останетесь в минусе. TRX585 активно ведет свои социальные сети, где пустит интересную информацию о своем проекте. Все ссылки в описании, посмотрите сами. TRX585 очень интересный, привлекательный инвестиционный проект. На него точно стоит обратить внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете о данном проекте. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо за просмотр, всем пока.